Привет, ребят, с вами Панда. Сегодня серьезная тема. А, знаете, такую тему, наверное, никто не выделяет толком а, в каких-то своих... А, Какой-то своей аналитике YouTube, да, в каких-то рассказах по YouTube обычно выделяют платный пиар и бесплатный пиар. Вот, но, честно говоря, я раньше в своих а, платных конференциях, которые делал, я раньше выделял еще одну такую тему, о которой мы сегодня поговорим. Эта тема называется партнерство. Ну, она даже звучит немножко странно, да, и непонятные ассоциации. И, знаете, я бы сказал так, то есть о партнерстве говорят часто. Но реально работающее партнерство – это история, по-моему, ну, крайне редкая, особенно между ютуберами. Итак, давайте в теории э, посмотрим, что это такое. Есть маленький маленький канал, который снимает игру Worms, например. Есть еще один маленький канал, который снимает игру Worms. И они в один момент встречаются друг с другом и говорят: "Давай мы с тобой сделаем совместное дело, совместный ролик, который выйдет на наших обоих каналах". Мне кажется, лучше делать, конечно, ему ролик, ему ролик, вместе, но два разных ролика. Но некоторые предпочитают один и тот же ролик от разных э, лиц, от разных персонажей выложить. Но это уже как бы дело хозяйское. И в результате их сотрудничества тут хотел сердечко нарисовать, знаете, в результате любви. Нет, в результате сотрудничества получается некий ролик, который набирает 125 просмотров. Ну, конечно, в идеале он набирает 200 скажете вы, нет, реально, в жизни он наберет 125, потому что кто-то не захочет переходить на тот канал, а кто-то не захочет кому-то не понравится этот э, товарищ, кому-то не понравится этот, ну, 125. Как повезет, ребят, к цифре не придирайтесь, но какие-то вот просмотры, то есть, больше. И они могут о чем подумать, если мы с тобой так хорошо делаем вместе, а давай мы с тобой вот так вот сделаем, да, и будем с тобой раз в неделю делать совместный ролик. И у него следующий ролик уже стоит 105 просмотров, потому что они сделали вместе, и у него 105, да, условно. Потому что какая-то часть аудитории перешла, потому что они сделали вместе этот, да, и, соответственно, часть аудитории, она перелилась и на его канал, и на его. И вот у них вместе 105. Этот условно купил пиар за денежку. Здесь, да? И, допустим, этому сказал, что я купил пиар, э, и у меня теперь 150 просмотров. И чтобы мог сделать этот партнер? Он мог бы сказать, слушай, я тоже поищу как то попиарюсь где-то, и у меня тоже будет 150. И мы с тобой снова снимем вместе, и вместе у нас теперь будет там 200 вот Ну вы поняли, да, уже, что это все сказка. Потому что вот на этом моменте их партнерство закончится. Потому что этот парень готов вкладывать денежку в канал, он готов развиваться, а этот хочет дальше. Вот, они могут продолжить, они могут продолжить, но у него уже 150, у него 105, и они делают вместе, у них вместе там 165, но из этих 165 большая часть трафика его, и он понимает, что он главный, и они расходятся. Вот. <laughs> Потому что он тратится, а этот сидит и... Развлекается своим писюном. Есть очень, хоро... Есть очень хороший анекдот про Россию. Я не работал просто, не занимался бизнесом в других странах, кроме России. Я не могу, не могу сказать какой-то менталитет. Я не хочу сказать, что кто -то лучше, кто-то хуже, но я просто скажу про Россию. Анекдот, по-моему, очень э, справедливый. Приходит бог мужику и говорит: слушай, дам, говорит, тебе что угодно. Что угодно, женщину, машину, деньги. Но соседу говорит, дам в два раза больше. Решай. Ну и оставляет мужика одного, мужик думает подумал, подумал, говорит, господи, выкали мне глаз. Вот мне кажется, это очень очень про партнерство. Не, не то чтобы очень про Россию, очень про партнерство. Какая была история лично у меня с партнерами? История первая. Появляется у меня товарищ, совсем недавно эта история была, очень зазвездившийся, очень зазвездившийся, мне непонятно с чего, но бывает так, что люди звездятся вот и говорит давай сделаем совместку а я такой знаешь я но ну, все время я смотрю у него аудитории там меньше ну в пять раз но парень прикольный я понимаю что можно вот это вот это у него есть какой какой опыт я говорю слушай ну давай хорошо я не против помочь реально мне как бы не западло потому что прикольный человек забавный мы с ним делаем совместку ему переходит там 500 что или 600 подписчиков я получаю интересный просто видос для канала а потом происходит такое. Он такой говорит: ну все, типа, спасибо, я типа пошел и сливается. Я говорю, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди То есть как-то в свой, в свой паблик там запастить или куда-то еще, или как-то пропиарить это. Да нет, говорит, ладно, там, я уже все. То есть он получил трафик и просто от меня вот ушел. Удалил его. Ладно. Была, была другая история. Сделали с парнем. Он был такой же, как я, по размерам. Вот. Но так получилось, что у меня ролик набрал намного больше. Там было реально 300 тысяч просмотров, у меня 300 тысяч просмотров. У меня было 300 кей на этом ролике, совместно с ним. А у него было 15 кей. И он мне такой говорит, слушай, давай еще. Мы сделали один раз, да, набрали. Он говорит, давай еще. Я говорю, подожди, ну у тебя вот, а у меня, говорю, вот. Ты ты можешь как-то, ну, там, пропиарить всем своем паблике еще, что сделать что-то для меня еще, раз уж я тебе дал столько. Ну, не столько, да, а столько набрало, и сто много аудитории перешло. А у тебя набрало столько. Нет, ты че, мы же все там друзья, там что-то, вот такое тоже было. Вот. Многие люди не готовы работать вместе. То есть все считают, что они умеют договариваться, умеют работать. Я сделал такую тему недавно. Ну, как недавно. Мне нужно было набрать аудиторию, я подумал, слушай, сделаю-ка вот как. Вот есть я, большой. У меня 250 тысяч подписчиков сейчас. Вот есть маленькие каналы. Ну, они, некоторые из них похожи, да, там некоторые разные. Сделаем так. А, я делаю им рекламу в начале ролика. У меня эта реклама в начале ролика примерно переходит, там, ну, человек по 500 минимум. И даю им вот такую жирную стрелку 500. А они мне делают две рекламы в начале ролика. И дают вот так вот маленькими стрелочками, ну, допустим, там 250. Они имеют две рекламы, я им одну поняли. Но потому что у них аудитории меньше? Я говорю, как бы давай. Он говорит, вот первым мне что говорит. Мне нужно посоветоваться с своим менеджером. понимаешь У человека там ролик набирает 10 тысяч просмотров, да? Некоторые еще меньше, он говорит, с менеджером отпадает. Идем к следующему. Он говорит, почему я тебе делаю два, а ты мне один? Я говорю, слушай, а ты понимаешь, что, ну как бы, я тебя, я вот такой, а ты вот такой? Нет, нет, нет, только один к одному не подходит. Пишем другому, он какой-то отбитый вообще не отвечает, понимаешь? Пишем третьему, ну вроде договорились, сделали. И то он на один привел меня, обманул. То есть вот вот вот вот у нас работают на YouTube так. То есть нет такого. Как бы это могло работать? Есть такая схема в бизнесе, ну как не схема, да это ну просто, как сказать? К чему нужно стремиться? Называется это win-win. Так действительно говорят, э, многие в бизнесе. То есть, когда я выигрываю и ты выигрываешь, да? Ну, какой-то в каком-то плюсе. У нас же в, на YouTube почти всегда получается схема другая win-luz. То есть один кто-то проигрывает, второй выигрывает. То есть win-win это вот так. Это вот моя стрелка, она пошла вверх. И твоя стрелка. И там уж мы идем параллельно, да. Или у нас там стрелки потом сольются. Мы оба идем вверх. Мы получаем трафик, аудиторию, еще что-то. А у нас на Ютубе как? Ты вверх я вниз ты забрал мою аудиторию ушел почти всегда работает это так почти всегда хотя казалось бы да вот эти два кружочка из в начале нашей истории да они могли отлично может быть работать вместе но всегда понимаете очень тяжело найти двух одинаковых людей один всегда будет говорить я буду продвигаться да я буду покупать рекламу и у него будет путь вот такой он будет там потратился потратился потратился и он высоко. А второй начнет с ним вместе, да? Вот так раз, встанет, забьет на канал. Начнет падать, падать, падать. Потом оп, вспомнит, скажет, мы же тобой друзья, давайте по-моему с контачем. Он скажет, а да какого, изменить черта? А даже если сделает с ним, этого поднимет. Ладно, время пройдет, этот опять. У меня вот был тоже такой партнер. Падает, падает. Вместе очень много снимали. Падает, падает. Потом раз, давай сконтачим. Ну давай, ладно, опять приподнял немножко. А потом, знаешь, думаешь, а почему я такой большой, умный, красивый, должен с тобой, извини за выражение, что-то делать? То есть, ну, эта тема партнерства, я говорю, это тема, тема больше философская. То есть, конечно, можно сотрудничать. Давайте э, немножко к практике, да, потому что сегодня получился такой разговор о грустном. А как можно партнерствовать? Во-первых, очень хороший вид партнерства это ВК-паблик э, плюс э, YouTube-канал. То есть есть какой-то ВК-паблик, условно, полторы э, тысячи подписчиков. Я беру маленький, да, специально. У вас есть YouTube канал, 100 подписчиков. Вы делаете совместные совместные, он, он постит ваше видео. Вы э, в описании вставляете ссылку на него и там в начале ролика говорите, что вот это при поддержке паблика такого, то он постит это, закрепляет в шапку. Вы условно имеете там 500 просмотров с него, он с вас имеет 100, но ему это не в минус тоже. Ну что, почему? Ну, у него все равно ничего не висит, а видос запастить никто не будет против. Никто не будет против, что у него в паблике видос. Отличный вариант партнерства. youtube youtube немножко хуже, потому что все-таки есть какая конкуренция. Хотя совместное видео пфф, легко. Но тут сложно на определенном этапе тяжело находить партнеров. У меня, например, очень тяжело. Я большой, вокруг одни маленькие, а, и мне иногда выгоднее рекламу продать маленьким, чтобы трафиком за денежку да, следить, чем вот ну заниматься ерундой, как бы и тянуть их к себе. Вот. Тем более, что люди не очень благодарны. Я уже, я уже честно, я уже наступил на эти грабли, когда человека тянешь, тянешь, тянешь, он просто тебе потом плюет в тебя. Uh, ну, такого я видел уже столько раз, что, ну, мне не интересно. То есть я, я конечно верю людям, верю в людей, я стараюсь помогать, но я, то есть мне проще взять деньги сейчас, чем партнерство какое-то. Но мне эта тема очень нравится, эта тема для меня очень больная. Мне очень хотелось бы работать с интересными, крутыми людьми, которые тянули бы меня вверх, да, тянули бы я их вверх. Ну, к сожалению, там у меня 250 тысяч, а мне пишут люди там 5 тысяч подписчиков. И они говорят, давай вместе. Я говорю, ну, куда нам вместе? Ты понимаешь, половина твоей аудитории меня смотрит тоже. То есть, ну, на больших масштабах. Вот у вас это может работать на маленьких. Потом YouTube канал сайт, опять же, то же самое. То есть, вас постят на сайт, но сайт, конечно, сейчас почти все в жопе игровые поэтому выбирайте внимательно. Но ну, и не забывайте, что если вы сам маленький, то с вами потенциально большой будет работать только за деньги. Это неплохо. Можно попиариться там у меня условно, да? заплатить там какую денежку но после этого там договориться там сдружиться со мной там попасть на стрим еще что сделать а потом найти себе таких же маленьких партнеров с ними вместе подвигаться есть примеры партнерства да вот каналы по майнкрафту вот эти вспомните сколько их было они там делали допустим там в четвером в пятером да и, конечно, кто-то был лучше, кто-то был хуже, но они там, знаешь, типа, вот там, это такой чувак, это такой, подпишись на него, подпишись. у него друг на друга ссылки, вот эти вот совместные стримы, это все можно делать, особенно если вы все небольшие, но у нас почему-то нет объединителей, то есть вот я часто, хотя я как бы уже большой, да, я часто выступаю, просто я уже не раз замечал, там я беру кого-то интервью, мне интересно там с кем-то сделать совместку, с кем-то поболтать, с кем-то обсудить, у меня периодически есть такая тема, а многие там 5 лет уже ведут канал, у них такого нет, то есть, зависит от людей, зависит от тематики, зависит от выгоды, конечно тоже. Но мне, например, часто интересно работать с людьми просто как бы не ища особой выгоды. То есть я готов на с маленьким каналом, если там мне автор потенциально интересен. Но потом как бы тебя в морду плюют и ты думаешь, ну зачем мне это? Было? Ради чего? Вот. Все же думают, что ты хочешь на них попириться, а как бы совместки не всегда получается. Вот. Поэтому партнерство это тема, которую я отдельно выделял, конечно. Сейчас, наверное, я уже не буду в своих платных консультациях ее выделять. Наверное, это стоит отнести к бесплатному пиару, но такому бесплатному пиару очень сложному, сложно, сложно приготовляемому. Если у вас получится с кем-то хорошие отношения выстроить, ну, это отлично. Если вы будете друг друга продвигать, вместе расти, это очень здорово. Я вам этого искренне желаю. А, спасибо, что послушали. Свои вопросы по YouTube можно задать в комментариях, я постараюсь на них ответить. Также на этом канале будут выходить другие ролики по заработку. Не очень часто, но метко, и я думаю, что это будет в тему. Как-никак у меня сейчас уже... Ох, около 10 лет опыта, так или иначе, <смех> работы в интернете на разных совсем позициях. Удачи вам, ребят. Удачи.